Добрый день. Всех болельщиков с победы хочу поздравить. Это хорошая победа в том плане получилась, что забили много голов. Это для болельщиков, наверное, радость тоже. Что касается самой игры, разбивать на два тайма. По первому тайму знали, что Слуцк это организованная команда, которая в обороне будет играть очень компактно, слаженно, не будет давать моменты. Ребята обратили внимание, что Зон не будет, в основном будет все компактно, надо выжимать, которые моменты мы создаем. В принципе, в первом тайме было практически, наверное, три голевых момента, с которых мы могли открыть счет. Единственное, уже какую игру у нас, это против нас соперник вратарей. У них, можно брать их, грубо говоря, в сборную тура, очень хорошо играют, показывают. Хорошую очень игру этим не воспользовались. Перерыв с ребятами, переговорили, дали такую установку, что надо все-таки э, побыстрее э, забить гол, как бы и также продолжать нагнетать и создавать моменты. В принципе, что и случилось, забили гол. Ну, потом уже понятно, что соперник надо было отыгрываться. В любом случае их, наверное, не устраивал этот счет. Они пошли уже вперед, для нас стало чуть полегче, появились зоны, где мы Воспользовались этими моментами. Молодцы ребята, что как бы не остановились. После там трех забитых еще забивали. Мячи. Да нет. Как тут счет тяжело спрогнозировать. Если можно было плохо прогнозировать можно было играть в казино. Но, к сожалению, то есть, не то, что к сожалению, не думал, что может быть окончательный счет такой. Ситуация Егоры за два дня случилась температура, плюс недомогание, то есть Егор заболел в этом плане в этом плане Денис видите, был готов, то есть в принципе, как вратарь должен быть что касается Денисиной игры, то есть э, те моменты э, которые которые были, то есть в принципе нас устроили, единственное, там может пару небольших каких-то э, моментов, с которыми надо исправить так, в принципе, мы довольны ну если нападающий забивает и играет, поэтому душа у нас как бы сейчас ведущий нападающий, естественно, когда у тебя ведущий нападающий выпадает, есть есть есть вопросы, ну как бы, кто кто, ну я думаю, что у нас есть ребята, которые тоже получат шанс, которые должны этим шансами воспользоваться